Итак, ребят, сегодня будет для кого-то, может быть, обидно услышать то, что я скажу. Как человек с опытом более 20 лет, уже около 25, работает в психодиагностике, психотерапии, раскрытии личностного потенциала, проведя уже много программ, консультаций за 10 лет только в онлайн, не считая все остальные практики, я провела одну очень важную такую для себя, такой вывод – и сегодня поговорим о том, почему одноразовые консультации – это вред для клиента и обман. Сейчас очень модно говорить про распаковку, про целевую аудиторию, про программы и так далее. Сегодня будет речь говорить только про разовые консультации, почему это вредно и почему мы обманываем себя и обманываем своих клиентов. Итак, внимание, будьте готовы. Те, кто проводит разовые консультации получают за них копеечные деньги. Первое. Клиент, когда к нам приходит, приходит на наши регалии, на наш психолог, врач, коуч, он на что-то надеется. И он надеется на улучшение своих результатов. Он надеется на улучшение состояния, которое у него сейчас есть. И он не подозревает, Потому что большинство клиентов неосознанный. сейчас об этом чуть дальше, что м, одноразовая консультация не даст ему пользы. Также? Потому что, смотрите, если у вас болит голова, у кого-то болит голова, мы что можем? Мы можем выпить таблеточку, да, снять головную боль. Если у вас рано вы. Останавливаете кровотечение, налепите туда лейкопластырь, и нам с вами кажется, что мы закрыли э, тему. А на самом деле мы сделали только местное такое облегчение ситуативное, и на самом деле человек э, не получает того результата, который он бессознательно ожидает. Вот почему коуч-психолог, врач, человек, который помогает другим людям, сам должен быть осознанным и понимать, как вы можете вывести человека на другой результат. Потому что, делая симптоматическую помощь, мы обманываем людей. Что дальше я хочу сказать? На самом деле, человек, который к вам приходит за помощью, он хочет, чтобы вы обвели его какими-то обходными путями, чтобы он больше не ранился, чтобы у него больше голова никогда не болела. Да, он этого не осознает, Он обычный человек, и он верит этому психологу, врачу. Там, да? Вот почему одноразовая консультация – это обман. Одноразовая консультация – это дешевая эконом вариант тема которая э, неосознанному клиенту который платит там тысячу две три тысячи рублей да и такого же попадает на такого попадает он и психолога специалиста врача там другого человека который помогает в чем-то и Получается, який шел такого издыба в украинскую мову, да? То есть, какой шел, такого встретил. Таким образом, чтобы помочь клиенту по настоящему, вам, мне, любому из нас, который помогает людям, нам нужно глубоко погрузиться в этого клиента, нам нужно провести 15, 20, 30 встреч в зависимости от той боли, той проблемы, которую помогаем мы человеку решать. Наша задача – погрузиться в него, прочувствовать его, войти в рапорт. Об этом будет отдельная тема, чуть дальше об этом скажу, что такое рапорт, что такое одноразовая консультация и почему, и где она нужна. Так вот, нам нужно погрузиться в этого человека, в этого клиента, понять, чем он дышит, да? что у него там, чтобы помочь им вытащить его боли. А это непростой путь. А это уже программа, пошаговый степ-бай-степ -степ алгоритм с помощью ваших инструментов, коими вы обладаете, чтобы помочь вашему клиенту. И не надо вам ходить, создавать большие аудитории, нанимать СММ специалистов, Люди часто себя обманывают, вот приходят тоже на консультации. Сейчас я провожу бесплатные консультации. Я вам сейчас скажу, почему и когда нужно проводить консультации. Вместо того, чтобы копнуть себя, увидеть свою безответственность, свою, свой низкий уровень осознанности, это, это неловко. Никто не признает, что мне нужно столкнуться со своей. Со своей темной частью себя, со своими детскими программами, страхами, установками и всякой-всякой там, да? И люди вместо этого, чтобы работать над собой, погрузиться в себя, они ищут СММ-специалистов, рекламщиков, создателей курсов. Каких курсов? У нас с вами, я там на другом, в другом видео, найдите я там в голубом таком косемчике, про тренды интернет-инфообразования рассказываю. У нас на сегодняшний день 20% из 100 людей, которые покупают курсы, не, только те получают результаты. 80% не получают результаты. И поэтому, друзья мои, надо это понимать и чуть-чуть мыслить системно, если мы хотим быть специалистами. Поэтому на такой обман идут специалисты, которые сами неосознанные, сами не работают с собой и не понимают свою боль, <с <с да, и не понимают боль другого человека, понимаете? Поэтому, когда вы создаете какие-то курсы, какие-то марафончики, какие-то еще хренончики создаем, да, я это тоже все проходила, на самом деле мы обманываем себя, мы не помогаем, мы гонимся за популярностью, за деньгами, еще за чем-то. Друзьями, помогать другим людям – это прежде всего помочь себе. Если у тебя сегодня нет денег, у тебя сегодня платить за квартиру, кормить детей, и, и ты обманываешь себя, покупаешь какие-то дешевенькие курсы, нанимаешь какого-то специалиста, чтобы тебе там оформили страницу. Да, конечно, желательно, чтобы страница была оформлена грамотно, чтобы у вас были… Качественные фотографии, но даже глянцевых, особенных вам не нужно. Вам нужно четко написать, кому вы помогаете, чем конкретно помогаете. Но об этом дачу. Сегодня я говорю именно про разовые консультации. Так вот, если у вас есть, есть какой-то инструмент, и вы помогаете людям, то забудьте про одноразовые консультации, дешевые марафончики. Вот я сейчас приглашаю на... Бесплатные разборы. Что я делаю? Я изучаю, что у людей болит. Я еще глубже понимаю, что психологи, коучи, врачи – такие же люди, как и все остальные, и с такими же тараканами, болями, и внутренними там, страхами, ограничениями и так далее. Поэтому какие мы сами, такие к нам и идут клиенты. Так нам и платят. Поэтому масштаб личности, отдельно поговорю про распаковку личности в следующем видео. Сегодня будет несколько коротких видео, следите за ними. Я пока что их оставляю открытыми, дальше я их буду убирать, потому что они, скорее всего, будут у меня идти в платной, в платной программе. Поэтому одноразовые консультации, если вы продаете дешевые консультации, вы обманываете других, это не экологично для вас, и вы на самом деле портите людей. Дальше. Здесь нет соответствия усилий ваших затраченных и получения прибыли. Ведь мы помогаем людям, чтобы получить соответствующие доходы. Мы же живые люди. Мы вкладываем в себя, мы трудимся деньгами, нервами, вкладываемся, курсы кучу проходим, да? Но вот глубину себя мы не, не заходим. Поэтому когда у вас нет одноразовых консультаций, на которые вы берете деньги, то вы четко понимаете, что вы на консультации изучаете человека его боль, даете ему какую-то небольшую пользу, открываете в нем, чтобы он сам дошел, что ему, чего ему не хватает, и продаете ему программу, которая приведет его к результату, к улучшению состояния, получению больше денег, улучшению состояния в семье и так далее. И у каждого из нас есть свои инструменты, экспертом которым мы являемся. Поэтому, когда есть желание себя реализовать, дать больше пользы, да, мы даем пользу людям, мы там ищем своих клиентов, но не понимаем, что мы сами являемся как бы зеркалом отражения, какие люди к нам приходят. И да, этому, это нормально, это, это труд, поэтому, когда вы хороший специалист, вы имеете диплом, вы имеете получили какой-то уже опыт небольшой и умеете помогать людям, но не идете к себе вглубь, ищете себе новые курсы, новые проекты, новое, новое, новое, ну, такие специалисты, врачи, психологи, коучи, любые другие специалисты, они так и остаются на государственной службе, получают свой там, определенный значит, уровень зарплаты и все. Я это вижу, выступая на конференциях, где есть чудесные врачи, специалисты, которые, вау, просто обалденные, но они не понимают, что, внимание, хороший специалист с дипломом, Хоть трижды вы профессор, вам нужно параллельно прокачиваться в продажах, продвижении, в понимании вот того, то, о чем я сейчас говорю. Никакие ваши разовые консультации не помогут человеку выйти на тот уровень, к которому он стремится. Он не осознает, он приходит к вам, и он заплатил там 3000 рублей, к примеру я так условно говорю, и думать, что будет ему счастье. А вы такие, ой, хорошо, и одна, другая, третья, пятая, и что, вы закрываете свои потребности? Нет. Поэтому первое, подводим итог, одноразовая консультация – это обман, помощи вы никакой не даете, вы только даете какое-то понимание, инсайт какой-то, облегчение, но дальше человек снова пойдет и поранится, понимаете, он снова пойдет в эти колючки, и снова обцарапается, и снова будет ныть. А ваша задача в вашей программе – показать другие пути. А это другие уровни мышления, а это другие навыки. Вот поэтому, когда вы сами идете в такие программы и обучаетесь, тогда вы и другим можете дать. Вот и все. Именно поэтому я создала программу, и у нас она начнется с 1 сентября. До этого будет трехдневный, бесплатный, интенсивно, на котором я вам открою, чего вам не хватает, чтобы вы уже включились в себя где взять силу, поэтому регистрируйтесь, кто еще не зарегистрировался, там уже буквально сразу приходят вам маленькие уроки, по полторы минуточки, вот такие точечные дала уроки, где взять силу для того, чтобы вы чувствовали себя вот этим вот уверенным и сильным человеком, и уже потихоньку вкладывали, глубину себя копали, потому что если мы продаем за 3 копейки, продаем дешево и ищем, ищем, клиентов таких же, значит, мы сами такие же, понимаете? Поэтому, когда я поняла, за что мне люди, пла люди платят по несколько тысяч долларов, я с тех пор задумалась. Значит, я что-то транслирую, значит, что-то я даю такое? И я начала задумываться и анализировать себя. И в следующем видео я покажу вам, что такое на самом деле распаковка себя. Сегодня только ленивые не проводят эти тренинги, и только ленивые не изучают эту тему распаковки, в первом дне интенсива я тоже, тоже покажу и дам вам практику на распаковку. Потому что красиво звучит, мы идем за трендами, мы, мы идем, мы бежим, а на самом деле уходим от себя. Поэтому я думаю, что вы понимаете, тот, кто наносит пользу, условно в кавычках, Людям, которые проводят одноразовые консультации. Это безответственные. Простите, я буду честна и откровенно. Я знаю многих хороших специалистов, которые тупо стоят на своем месте, не хотят создавать программы, не хотят инвестировать в себя, и они продолжают проводить одноразовые консультации. Одна, две, три консультации, и вы это знаете, не решает проблем. Это новые навыки, новое мышление, новое убеждение. А для того, чтобы такую проводить программу, самому нужно пройти такую программу. На понимать, из чего она состоит эта программа, из чего состоите вы на самом деле, что вы транслируете. И для этого не обязательно создавать агромадные количество подписчиков, прыгать, на, стоять на ушах, кушать там, эти лобстеры, или прыгать в пижаме по балкону, как сегодня модно. Нет, друзья мои, люди не дураки. И тот, кто на самом деле хочет достаточно основательно иметь этот «я» стержень, это люди думающие. Они, как бараны, не кидаются на все всеобщее вот эти маркетинговые штуки. Понимаете? Это глубина, а вот эта глубина начинается с себя. Я вам благодарна за то, что вы были в эфире, задавайте вопросы, в личку прошу, пишите, кто хочет попасть срочно на консультацию. И не ждать 1 сентября, потому что в программе, которая будет 1 сентября, там будет все. И распаковка себя, и понимание клиента, и создание программы и привлечение клиентов, и продающие консультации, бесплатные продающие консультации. Поэтому, приглашая на бесплатную продающую консультацию, вы диагностируете, вы помогаете человеку открыться, изучаете, практически нарабатываете свой э, такой, э, практическую работу, практическую психологию прокачиваете. И это дает вам понимание, с кем вы работаете, ваш клиент или не ваш. Поэтому тот, кто хочет уже зарабатывать. Я возьму два человека в личный экспресс-коучинг, и вы уже буквально в течение месяца вернете эти деньги, сможете зарабатывать от 100 тысяч рублей и больше. Но нужно поторопиться. Одного человека я уже взяла, я еще возьму одного. Потому что это полное погружение в вашу проблему, в ваш курс и в вашу работу. Вы будете зарабатывать на этом в несколько раз больше. Но для этого нужно копнуть в себя. Перестать бегать, искать вот эти вот общие... Принципы, которые тут у нас раздаются все налево-направо. Сегодня тренд – это личная работа. Все. Курсы, одноразовые консультации – услышьте меня. Это обман. Услышьте эту старую черепаху-тортилу. Услышьте меня. И если вы хотите помогать, то помогите себе и потом помогайте людям. Вот такой мой утренний месседж. Сегодня еще будет отдельный будет эфир про распаковку, что это такое на самом деле. Всех вам благ и до встречи.